Уважаемый Ильхам Ельдорович, дорогие друзья, уважаемые дамы и господа, благодарю руководство Всероссийского Азербайджанского конгресса за приглашение быть гостем вашего форума и сердечно приветствую как его российских участников, так и всех гостей, которые приехали в Москву из дружественного нам Азербайджана. Хотел бы сразу подчеркнуть два обстоятельства. Прежде всего, мы в России считаем Азербайджанскую общину важным фактором укрепления отношений между нашими двумя государствами. Ее инициативы идут на пользу и нашему политическому, и деловому сотрудничеству. И второе. Мы все знаем, что Конгресс создавался при участии, мне бы хотелось говорить здесь высоким стилем, выдающегося сына азербайджанского народа и искреннего, действительно искреннего друга нашей страны России Гейдара Олеича Алиева и то, что здесь присутствует президент, и то, что здесь сегодня присутствует президент Азербайджана, сын человека, которого мы все любили и уважали Эльхам Гедарович Алиев, это не только серьезный символ. Это свидетельство преемственности отношений, самой искренней дружбы и партнерства между нашими народами. Дорогие друзья, на протяжении столетий народы России и Азербайджана имели без преувеличения общую историческую судьбу. Мы трудились и жили вместе что называется, одной семьей, неизменно поддерживая друг друга в трудные времена. И в будущем году мы будем вместе отмечать наш общий великий праздник – 60 шест65-летия победы в Великой Отечественной войне. В России навсегда сохранят память о подвигах более чем полумиллиона сынов и дочерей азербайджанского народа, стражавшихся на фронтах Великой Отечественной. Мы также хорошо знаем о героическом труде работников тыла, поставлявших для победы из нефтяных арсеналов стратегическое горючее, снабжавших армию оружием, боеприпасами, продовольствием. В послевоенные годы бакинские нефтяники помогали осваивать месторождение Сибири, закладывали основы мощного топливно-энергетического комплекса страны. А десятки тысяч русских специалистов укрепляли производственный, аграрный потенциал Азербайджана, помогали создавать новые вузы и научные центры. Хочу подчеркнуть, в России искренне хотят видеть Азербайджан стабильным, безопасным, экономически сильным государством. Только экономически самостоятельные страны могут формировать и проводить влиятельную, и что для России важно, независимую политику. А значит, политику добрососедства, взаимного уважения и дружбы между народами. И Россия заинтересована именно в таких соседях. Россия заинтересована именно в таком Азербайджане. Убежден, сегодня мы обязаны сберечь и приумножить наше бесценное, трудом и кровью заработанное достояние добрососедства и сотрудничества. Должны создать все условия для представителей наших народов, сделать все, чтобы... Русские люди, проживающие в Азербайджане, и азербайджанцы, проживающие в России, чувствовали себя комфортно. Это важнейшие и слагаемые благополучия двух народов и в наши дни, и их процветающего развития в будущем. Ваш конгресс является признанной и авторитетной организацией Азербайджанской диаспоры. Вы занимаетесь культурно-просветительной деятельностью, помогаете в программах социальной адаптации работаете по многим другим направлениям. И мы высоко ценим вклад азербайджанской диаспоры во все сферы жизни российского общества. Хочу подчеркнуть и другое. Вопросы жизни и деятельности азербайджанской диаспоры одно из самых, как я говорил, крупных, инициативных, всегда находятся в центре внимания двухстороннего политического диалога. В этой связи считаю важнейшей стратегической задачей открытие для граждан широких, равноправных возможностей для учебы и работы в двух государствах. И, конечно, для взаимного развития богатых национальных традиций. изучения родного языка, родной культуры. А для этого мы, прежде всего, обязаны вместе сформировать современную правовую базу миграционных и трудовых отношений. Не менее важно сегодня привлекать представителей диаспоры к решению вопросов межэтнических отношений. Не только государственные органы, но и общество должно незамедлительно реагировать на любые проявления ксенофобии и религиозной нетерпимости, решительно бороться с еще встречающимися проявлениями инфекции бытового национализма. И в России, и в Азербайджане берут традиции взаимного уважения народов, межнационального и межконфессионального согласия. И ваш Конгресс вместе с другими общественными, религиозными, просветительскими организациями, мог бы внести здесь свою серьезную лепту. Еще раз подчеркну, эффективность такой работы во многом зависит от взаимодействия Конгресса и с институтами гражданского общества, и с органами государственной власти нашей страны. Хотел бы также сказать несколько слов о нашем экономическом сотрудничестве. Сейчас активно восстанавливаются прежние и возникают новые кооперационные связи, связи между российскими и азербайджанскими предприятиями. Восстут объемы инвестиций, расширяются прямые контакты по линии региона. В 2003 году взаимный оборот увеличился почти на 40%. Составил более полумиллиарда долларов. Однако правительства двух стран должны не только закрепить эту позитивную тенденцию, но и обязательно пойти дальше должны продумать пути взаимного содействия продвижению деловых интересов России и Азербайджана на рынках третьих стран. И, наконец, особое место в наших отношениях должно занимать культурное и гуманитарное сотрудничество. Проведение дней культуры, гастролей, театров и музыкальных коллективов, другие творческие проекты обогащают знания двух народов о жизни друг друга. Особенно, думаю, вы с этим согласитесь, особенно это важно сегодня. Сегодня, когда мы развиваемся как независимые государства, и, конечно, огромные значения имеют научные, молодежные, образовательные обмены, проведение совместных спортивных соревнований, все это серьезная база для политического диалога, для укрепления нашего партнерства. Все это создает благоприятную атмосферу для развития международных отношений. Уверен, что Ваш Конгресс Азербайджанская диаспора в целом способны заметно повысить результативность нашего экономического делового сотрудничества. Способны серьезно повлиять на рост гуманитарных связей, на укрепление самого духа доверия в отношениях между нашими государствами. Уважаемые друзья, мы должны помнить и о другом. Эффективность нашего партнерства прямо влияет на ход позитивных процессов в Содружестве независимых государств. Взвешенная внешнеполитическая линия. Единые позиции по многим вопросам повышают результативность нашей работы на международной арене, повышают авторитет и России, и Азербайджана в мире, их значение и роль в мире. Кроме того, мы находимся по одну сторону баррикад в борьбе с международным терроризмом. Это зло представляет реальную опасность для наших граждан, для всего евразийского пространства. Побоих в наших странах, побеих в наших странах хорошо знают эту угрозу. И потому наша общая задача наращивать действенное антитеррористическое партнерство. Жестко пресекать любые проявления национализма и экстремизма, являющиеся питательной средой для террористов и их пособников. Особо выделю еще одну задачу. Россия и Азербайджан тесно сотрудничают в разрешении сложного и запутанного клубка противоречия на Кавказе. Наша страна крайне заинтересована в мирном и стабильном развитии этого благодатного региона. И в достижении этой стратегической цели мы намерены продолжать нашу активную миротворческую, переговорную деятельность, продолжать вместе с вами и другими нашими партнерами по СНГ. В сегодняшней России высоко ценят и любят творчество Магомаева, писателей театральных деятелей, таких как Ибрагимбеков, Беков, художника Салахова. Мы знаем о серьезном вкладе в отечественную науку таких ученых, как Салманов, Мамед Алиев. Имена и достижения таких людей – это без всякого преувеличения гордость и России, и Азербайджана, российского и азербайджанского народа. Уверен, что российские азербайджанцы, как и другие граждане нашей страны, будут и впредь содействовать укреплению России, повышению ее международного авторитета и статуса. Я желаю вашему съезду плодотворной работы и успехов, а всему Азербайджанскому Конгрессу новых инициатив на благо двух наших государств. Процветания Азербайджану и всему азербайджанскому народу. Спасибо.